Всем привет, с вами Александр. Сегодня необычное видео, буду снимать из машины, камера будет не закреплена, буду ее крутить в разные стороны. Нахожусь на севере города, впереди примерно 500 метров от меня, развязка, выезд на окружную со стороны Невского. Здесь находится множество разных магазинов, маленьких и больших. Достаточно интересное место тем, что можно подъехать на машине к нужному магазину, то есть без проблем с парковкой. И пойти купить то, что тебе нужно. Сюда можно заехать и со стороны Сильмы, если повернуть направо. И со стороны Горького. И по окружной вот здесь будет заезд. Давайте прокатимся немножко. Давайте посмотрим, как улица называется. Здесь множество магазинов. Я считаю, что интересные магазины вполне. Вот кафешек много всяких. Крымские чебуреки, большая кафешка. Так, это у нас... Улица Промышленная, один. Есть множество магазинов и продуктовых, и автомобильных, и автозапчасти. Много такого, знаете, как на рыночке, наверное. Потому что я сюда приехал за ковриками на машину. Ну, скажем так, мне не очень понравились. То есть качество товара разное. Есть хорошие магазины, есть себе. Вот здесь, в видите, мало людей, а вот там вот дальше, там очень много магазинов и много людей. Сегодня суббота. Народ уехал на море. Жара, 28 градусов. Но все равно люди здесь есть. Здесь большой магазин Арбинзон. Там можно купить всякие растения. Сам там покупал, помню, деревца. Нормально прижилось. Так, ну давайте я, наверное, покажу этот Магазин отсюда заеду. Достаточно большая у них там территория. Посмотрите. Вот там как по парку гуляешь у них. вы переехали в Калинград, то наверное подобных мест вы не знаете и я специально вот показываю чтобы знали где что можно покупать вот видите какой он огромный саженцы его над 295 рублей Ну это что-то дешево я покупал дороже так, обувь тут видите шины чего-то только нет их машин ездит народ а сейчас поеду покажу другие магазины мясной магазин здесь неплохой там прям несколько тушь свиней висит и мясник их хрупить ну конечно зрелище кошмарное но зато свежее мясо наверное Вот здесь вот магазины заходил достаточно интересный магазинчик вот мясопродукты от производителя романенко шашлык там 350 рублей в принципе неплохой Но мне показалось победу неплохой также несколько магазинов здесь которые торгуют техникой для дома здесь вот крымские чебуреки цены в принципе нормальные хинкали у них там есть три хинкали стоит 210 рублей вот магазин тоже хороший, фирма такая достаточно хорошая, они занимаются вот насосами. То есть, если вы там строите дом, и вам нужен насос, они вам это все продадут и даже могут установить. Магазин технобаза, магазин мягкой мебели, входные двери. Вот видите, здесь вот можно вот без проблем припарковаться. Может быть, конечно, если бы сегодня не было так жарко, было бы меньше парковочных мест. Здесь магазин Фруктомания, супермаркет. В принципе, неплохой супермаркет. Ну, я бы не скажу, что дешевый. Что-то там действительно дешево продается, а что-то так же, как везде. Одежда, дисконт, обувь. Упаковочные материалы, салон дверей, много магазинов корма для животных, магазин соха, вот соха в принципе, тоже фирма неплохая, автозапчасти, Сигма Авто, Херхер сервис. Пишите в комментариях, нравится ли вам вот такой формат мотыляния камерой из машины когда напереди закреплена то я не могу вот так вот показать знаете вот то я не могу показать конкретный магазин получается я раз проехал или мне надо как-то так на машине специально стать чтобы вам показать Значит, теплицы можно здесь заказать растения разные сантехника магазин смесителей двери жалюзи мототехника мотоциклы Мангалы, шампуры, ремонт бензинструмента, камины, отопление, канализация, дренаж, теплый пол, камуфляж впереди, рыбалка. Когда это все строилось, я думал, кто сюда будет ходить? И так магазинов достаточно. Но смотрите, на самом деле много людей сюда приезжают. Приезжают, потому что удобно припарковаться. Есть где походил, купил, что тебе нужно. В принципе, хорошее место сделали. Также впереди вот посуда Икеи под заказ. И кухонные принадлежности. Вот такое место. Здесь тоже вот скамеечки, лавочки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!